Пусть тело массы m свободно падает на землю из точки А, находящейся на высоте h относительно поверхности земли, и через некоторое время оказывается в точке Б. Работа силы тяжести при этом равна произведению модуля силы на модуль перемещения или произведению массы тела на ускорение свободного падения и на высоту. В данном случае направление движения тела совпадает с направлением действующей на него силы. Поэтому работа силы тяжести при свободном падении положительна. Если тело движется вертикально вверх из точки Б в точку А, то его перемещение направлено в сторону, противоположную силе тяжести. И работа силы тяжести отрицательна.